Сегодня хорошая погода, на улице около плюс 9, это уже несколько дней подряд такая погода стоит. И хочу сделать обзор, как выглядит виноград после зимовки, после укрытия вот таким методом, после зимы. Снег еще везде не растаял, но на улице температура плюсовая. ночью заморозка бывает до минус 1-2 сегодня было. Вот частично я здесь уже раскрыл, можно посмотреть, как он выглядит здесь уже в раскрытом состоянии. Сразу сделаю какой недостаток. Недостаток в этом укрытии, что часть я использовал вот такого тонкого материала. Тонкий нежелательно использую. Это 0,35 микрон, тот 0,7. Где 0,35 микрон, хоть он меня и первый год использовал, новый материал был, как видим, здесь, где стояла упора, он у меня порвался от нагрузки снега, когда снег начал таять. Который толстый, он нигде не порванный, потому что он толстый, 0,7 микрона, и я уже два года подряд ими использую, и вот он как выглядит. Как мы видим, нормально все оно выглядит. Давайте заглянем вовнутрь, как он себя там чувствует, виноград. Берем, снимаем вот эти, у меня прижимные устройства, это арматура такая длинная, метра 4, 4,5 где-то. Его я снимаю, раскрываем этот укрывной материал и посмотрим, как он здесь выглядит у меня. Вот раскрываем его, раскрываем, вот видим, веточки все сухие, вот так лежат на подкладочках, он весь у меня сухой виноград, здесь он проветривался, вот откроем дальше, вот посмотрим как здесь, вот видим, он везде такой нормальный, в таком состоянии он хранится хорошо, здесь ничего не выпрело, ничего не вымерзло, земля была талая, в зимний период времени, даже когда было больше 20 градусов, здесь пробовал Земля была хорошая. Вот даже признаки, что не вымерзло видим, зелененькие Растет вот здесь клубничка у меня Клубника здесь растет зеленая Вот какой шалаш, вот так, раскрываем его, снимаем Прижимные планки, которые у меня здесь были Картон, он этот влагу впитывал, видим, картон твердый, хороший вот снимаю его и смотрим как. Теперь я весь вот так раскрою, когда на улице вот такая хорошая погода, пусть он здесь меня просыхает, и в таком состоянии я его оставлю здесь. В этом году у меня 5 лет не было э, никаких меня тут грызунов, но в этом году появилась мышь. Вот видим, вот здесь она маленечко погрызла, так как по осени я обрабатывал железным купоросом и давал усиленную дозу уси э, железного купороса, они чуть-чуть погрызли, но сама древесина она горькая, им это не понравилось. Они чуть погрызли, это нижняя часть, части, мне тут почки сильно не нужны, но верхняя верхней части вроде бы они не тронули почек. В этом году буду стараться ставить уже ловушки для них. Пять лет не было у меня грызунов. Вот так выглядит мой виноградник после зимовки. Я его весь раскрыл, надеюсь морозов больших уже не будет. Если даже будет и 5 градусов мороза, я его не собираюсь накрывать. Пусть он в таком состоянии теперь находится, пока погода полностью не установится. Вот как мы наблюдаем, все хорошо, благополучно сохранилось. За исключением одного, где мышки чуть-чуть подточили. А так все благополучно. Вот как мы видим, все нормально. весь виноградник нормальный, который не укрывной. Как видим, вот Лидия розовая, или Изабелла, как ее именуют. Так она у меня была накрыта под пленочку. Теперь буду эту пленку снимать и раскрывать. Такой краткий обзор сделал я по своему винограднику. Может кому это видео будет полезным. Потому что многие тоже интересуются после моего выложенного видео как я укрывал таким материал, Как он себя сохранил после зимовки. Но окончательный итог по сохранности винограда мы будем подводить. Когда уже пойдут зеленые листочки. Мы будем видеть как он себя перезимовал. Постараюсь еще выложить видео, как я его положу на шпалеру, как зеленые листочки появятся, и этим будет свидетельство, как он перезимовал. С вами был канал Делаем Сами. Кто хочет быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.